Весь мир объединился и помогает Украине, в отличие от певицы Ани Лорак, выступающей перед публикой страны-оккупанта. Ее бывший супруг Мурат не скрывает своей поддержки украинскому народу. В личном аккаунте в Инстаграм он опубликовал фотографию с коробками, где находится вода, лекарства – и провизия. Компания турецкого бизнесмена, которая раньше продавала на территории Украины косметику и средства по уходу за кожей, сейчас помогает, чем может. Фолловеры выразили благодарность Мурату. Спасибо, Мурат. Молодец, Мурат, ты нас поддерживаешь. В то же время бывшая Мурата Ани Лорак, кроме нейтрального поста о мире, больше ничего не сказала о войне России в Украине. Более того, певица заморозила свою страницу и проводит время в Арабских Эмиратах. Если других украинских артистов за их высказывания внесли в так называемые «черные списки», то Лора предлагают ввести в номинанты «золотого граммофона».